12, 13, 14 стих. Во время долгой и мучительной для меня транспортировки в Наньян в полицейском фургоне, Бог постоянно утешал меня, говоря: Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен в на земле. Псалом 45, 10 стих. Когда, наконец, фургон добрался до ворот тюрьмы в Наньяне, наручники отцепили от стальной перекладины и меня вытолкнули из машины на мерзлый грунт. Дул свирепый северный ветер со снегом. Лицо и волосы у меня пропитались кровью. Мое опухшее лицо почернело от синяков, на мне не было никакой обуви. Кроме того, разбитые от глубоко впивавшихся наручников запястья доставляли страшную боль. Мы вошли в большое помещение для допроса, где нас ожидали кобовцы, желавшие посмотреть, кто же я такой. Увидев мое тщедушное телосложение, опухшее лицо в крови и нечесанные слипшиеся волосы, они стали громко смеяться, издеваясь надо мной. — Это ты, что ли, человек с неба? Начальник полиции, глядя на меня с отвращением, спросил. — Так это ты, Юн? Тот юн, что скрывался от нас по всей стране, доставляя одни неприятности. Так, так, но сегодня ты в наших руках. О побеге не смей и думать. Закон, в конце концов, настиг тебя. Затем хвастливо и высокомерно заговорил его заместитель. «Ты думал ускользнуть от нас?» Но знай, наша сеть без дыр. Она покрывает не только землю, но и твое небо. Запомни, у нас длинные руки. И сегодня для тебя, Юн, все кончилось. Твои дружки тоже в наших руках. Нам удалось справиться даже с таким проходимцем, как господин Су Юн -Дзе. Мы покончили с твоей церковью. Ты потерпел полное поражение. Ты враг нашей страны и враг нашей партии. Услышав эти слова, я почувствовал, как гнев вскипает в моем сердце. Дух веры заговорил во мне. Благая весть возрастает, проходя через трудности, и обязательно распространится по всему миру. Она достигнет каждого. Истина была и остается истиной. Никто и ничто не изменит этого закона. Истина всегда побеждает. Кобовцы смотрели на меня с полнейшим презрением. Один из них, зловеще улыбаясь, наклонился надо мной и прошептал. «Юн, ты, кажется, еще не насытился пытками. Хочешь, чтобы мы развлекли тебя немного?» Я опустил голову и промолчал, а тут продолжил. «Тебе следует признать тяжесть своих преступлений, если ты открыто и честно раскаешься в них то наше государство обойдется с тобой гуманно. Если же обманешь и не пожелаешь идти на контакт, то не жди этого. В сердце своем я был непоколебим. Я твердо решил повиноваться Богу, а не человеку. На память пришел текст из Писания. Господь, свет мой и спасение мое, «Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться?» Псалом 26, первый стих. Снова заговорил заместитель начальника. «Хотя ты совершил множество серьезных преступлений против нашего народа, мы помилуем тебя и освободим, но при одном условии» ты честно расскажешь нам, причем подробно, о всех своих деяниях, о всех своих сотрудниках и деятельности религиозного движения за последние годы, тогда я гарантирую тебе, что мы освободим тебя немедленно, и ты отправишься домой к жене и матери на новогодний праздник. Считая меня темной деревенщиной, он пытался обмануть меня хвастовством и демагогией о государственных интересах. Все это происходило за несколько дней до начала праздника лунного нового года. Когда говорил заместитель начальника, меня так и подмывало сказать, «Вы гарантируете мне освобождение, если я раскаюсь во всех своих преступлениях. А я вам гарантирую, что вы погибнете и отправитесь в ад, если не раскаетесь в своих грехах и не уверуете в Господа Иисуса Христа. Однако я сдержался и сказал другое. Последние дни меня пытали, били и почти уморились голоду. Иногда из-за боли я даже не могу дышать. Очень долго я не принимал нормальной пищи. И теперь вы хотите, чтобы я рассказал вам подробно обо всех делах, которыми занимался в последние годы? Да кто способен на это в таком состоянии? Дайте мне, пожалуйста, время прийти в себя и хорошо обо всем подумать. Когда я буду готов, я дам вам знать». На Кобовцев моя логика подействовала. Они посчитали мою просьбу разумной и отправили меня обдумывать свое поведение в камеру. При этом они спросили, «И когда же ты будешь готов?» На что я ответил, «Как буду готов, сообщу». Меня провели через двое металлических ворот и поместили в камеру номер два. По периметру тюрьма была окружена высокой стеной красного кирпича с колючей проволокой под напряжением. Вооруженные часовые внимательно наблюдали за поведением заключенных с четырех вышек по углам тюремной стены.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 Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 12 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Послание Иакова. Первая глава, второй, третий стих. И снова Господь говорил мне, остановись и познай, что я Бог. Тут до меня стало доходить, что общение с Богом было для меня настоящим убежищем. Я понимал, что мне предстояло огненное искушение, посылаемое для испытания, и у меня и в мыслях не было предать своих, как Иуда. Лучше пусть меня снимут кожу живьем, чем я открою врагам имена моих дорогих братьев и сестер. Я решил молиться с постом по Слову Божьему чтобы не уступить губительной силе грозовых туч на горизонте. Я взял пример с Христа, который постился в пустыне, чтобы перенести сатанинские искушения. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч – Говорится в послании к римлянам, 8 глава, 35 стих. Уже в первый день пребывания в Наньянской тюрьме я пришел к выводу, что Богу угодно, чтобы я постился и молился о дальнейшем распространении благой вести, чтобы тысячи людей нашли спасение и домашние церкви открывались по всему Китаю. Поститься я начал в своей камере вечером того же дня, 25 января 1984 года. Вскоре я почувствовал неимоверный голод. Искушение становилось все сильнее и сильнее, и мне хотелось есть так, что я уже не мог терпеть. Так мое решение подверглась мучительной проверке. В тот день начальник тюрьмы, желая продемонстрировать свое сострадание, решил отметить в тюрьме наступающий Новый год, а, попросту говоря, распорядился выдать заключенным паек лучшей пищи вместо обычно выдаваемой протухшей. Каждому заключенному дали манту с чашкой супа и свинины с сельдереем. Изголодавшимся заключенным это угощение показалось настоящим пиршеством. Запах необычной пищи распространился по тюремным коридорам задолго до того, как мы увидели ее. Когда угощение раздали, Заключенные жадно набросились на него, как голодные волки, а потом еще долго облизывали свои чашки. Вот как рассуждал со мной сатана. Новогодний праздник бывает раз в году. Тебе надо немного подкрепиться. Пока дают, лови момент» я уже готов был уступить этому искушению. Со времени моего ареста на северо-востоке Хинаня я ел очень мало и сильно похудел. Я был голоден, надломлен и сокрушен. Поэтому решил, что не стоит отказываться от этой пищи, но тотчас мне было слово от Бога. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Об этом сказано в послании Иакова, 4 глава, 7 стих. Тогда я стал молиться. Дух голода, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, оставь меня. Свой суп, манту и сельдерей я вернул надзирателю со словами. «Пожалуйста, раздай поровну этот паек моим сокамерникам!» Голодные боли тотчас перестали терзать меня. Пища в тюрьме была богом заключенных. Когда я отказался от своего пайка в пользу других, их мнение обо мне изменилось. И они стали лучше обращаться со мной. Покончив с пищей, мои сокамерники стали расспрашивать меня, за что я попал сюда. Вот что их интересовало. Как такой хороший человек оказался в этом месте? Я сказал им, что это произошло потому, что я был избранный сосуд Божий. Тогда они стали просить меня спеть. Я запел. На северный ветер поднимается южный, Да сбудется воля Господня во всем. На ветер свирепый поднимается нежный, Изменится тот в направлении своем. Терпите и ждите терпите и ждите. Вот скоро устроит Господь, дайте срок. Когда его время настанет, наступит, прольется на вас благодать и поток. Кто ныне страдает, тот пусть не вздыхает. Заботу о вас возложил на себя, Отец ваш Небесный, и Он допускает страдания ваши, во благо, любя. Мои сокамерники любили слушать именно эту песню. Одним ее слова были понятны, другим — не совсем. Но все они верили в судьбу и считали, что нам не дано изменить того, что происходит в нашей жизни. Я же сказал им, что не какая-то судьба, а Бог управляет всем и вся, и что наши судьбы предопределяются Богом, а также теми решениями, которые мы принимаем, повинуясь или не повинуясь Его Слову. Я употребил эту возможность рассказать им о том, что говорит по этому поводу Библия. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд –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 раскаяться и уверовать в Иисуса как своего Спасителя. После получасового разговора я почувствовал сильную боль в голове и груди. Давали о себе знать побои. Я делился Словом Божьим, а в голове у меня пульсировала, и грудная клетка готова была разорваться. Понимая, что Господь таким образом предлагал мне отдохнуть, я сказался камерником. Я хотел бы рассказывать вам об Иисусе еще и еще, но сейчас я просто не в силах. У меня страшно болит голова и Бог. Я не могу даже говорить. Мой Бог велит мне отдохнуть и успокоиться. С этого дня я не стану ни есть, ни пить, Свой поек я хочу поделить между вами поровну. Пожалуйста, не говорите об этом надзирателям. Если они узнают, то не разрешат вам воспользоваться им. Все с радостью приняли мое предложение, поскольку с людьми за решеткой обращались жестоко и кормили отвратительно. Их чрево было Богом, а поек их владыкой. 29 января 1984 года меня вызвали на следующий допрос. Ведущий следователь сказал мне, Итак, мы дали тебе несколько дней на раздумья. Теперь нам хочется услышать от тебя кое-что. Если будешь честен, мы отпустим тебя домой, и ты сможешь быть семьей. И вот что я ответил ему. Я причастен к такому количеству дел, что был не в состоянии думать о них все эти дни. Мне не хочется портить вам праздник этим неприятным разговором, поэтому... «Пожалуйста, дайте мне еще некоторое время подумать». Оба следователя переглянулись и сказали мне, «Ты человек здравомыслящий, юн. Сейчас возвращайся в камеру, но после новогоднего праздника ты должен сознаться во всем». Когда я вернулся в свою камеру, Бог нежно предупредил меня, Тебе нужно отдохнуть. Не бойся ничего, только покорись мне. Не обращай внимания на поставленные условия. Не смотри на себя и не смотри на других. Больше молись, и увидишь мою славу. День и ночь я размышлял над Словом Божьим. Обо всем, что свято и поучительно. Я думал о библейских героях, о великих людях, пострадавших за веру. Я размышлял над тем, с каким желанием Иисус покорился Божьей воле и претерпел гнев падших созданий. Я вспоминал об Иосифе и его испытаниях в Египте, о Данииле в яме со львами и о Стефане, забитом камнями. Я анализировал написанное Павлом в вузах и думал о заключении Петра и его удивительном избавлении, описанном в 12 главе книги Деяний. Мысли мои были как бы в окружении сонма этих свидетелей. Их пример удалил из моего сердца все страхи и мучения». В то время я был как дитя, насытившееся и заснувшее на руках матери. Бог очищал мое сердце. Не было уже злых мыслей и ненависти к тем, кто так жестоко обращался со мной. Жизнь моя проходила в тесном общении с Господом. Мне открылось, что происходящее со мной угодно Божьей воле. Это понимание давало мне силу искренно любить тех злых людей, что нападали на меня и пытались уничтожить. Дух кротости и любви овладел мной. Я был полон радости и благодарения, когда славил Господа. И я сказал Господу, что не произнесу ни слова, пока не увижу вновь мое семейство. Мне не хотелось вообще говорить, ведь Господь велел мне успокоиться и довериться Ему. День за днем, неделя за неделей, я не ел и не пил. Хлебом насущным мне был Сам Господь. С научной точки зрения прожить без воды больше нескольких дней невозможно. Однако невозможное человеком возможно Богу. Так сказано в Евангелии от Луки в 18 главе, в двадцать седьмом стихе. «Мне было известно, что пост является чудом, но я никогда не думал, что такое чудо может продолжаться столько времени. Я просто знал, что Бог велит мне отдыхать и размышлять о Нем. Вот чем во время этого поста был наполнен мой дух и сердце. Прошло несколько дней». Я уже не думал ни о пище, ни о воде. День за днем мой дух теснее и ближе общался с Иисусом. Я освещался по мере того, как все дольше пребывал перед лицом Божьим, и свет Божий проникал в мое сердце. Так я познавал живые истины Христового учения. Не хлебом одним, Будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Господь повелел мне поститься для Своей славы. Не сам я задумал поститься, и никто из людей не внушил мне этой мысли. У меня хватило сил поститься столько времени лишь потому, что Бог пожелал этого от меня. Пост был следствием повиновения его воле, а не жертвой из желания угодить ему. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга царств, 15 глава, 22 стих. Время летело быстро. 11 февраля меня снова вызвали на допрос. Я ослаб настолько, что на допрос меня несли такие же, как я, заключенные. Я не открывал глаза и без движения лежал на полу. Кобовцы задали мне несколько вопросов, но я не отвечал. Полагая, что я притворяюсь, они начали хлистать меня кожаной плетью. Тут сокамерник, принесший меня, встал и вступился за меня. С первого дня в тюрьме Юн жаловался на страшные боли в голове и груди. Он ничего не ел уже более десяти дней. Моим гонителем оставалось только отправить меня назад в камеру. Остальные сокамерники подтвердили эти факты. Они засвидетельствовали, что я ничего не ел и не пил. Все время я лежал в углу камеры и ничего не говорил. На моих руках большую часть времени были наручники. Заключенные стали задаваться вопросом, сколько я могу протянуть без пищи и воды. Проходили дни и недели. И мои сокамерники стали обсуждать между собой, за счет чего живет этот человек. Мое тело все больше усыхало, и я слабел, но духом возрастал и креп. С 25 января по 2 марта 1984 года у меня во рту не было ни крошки хлеба и ни капли воды. Вечером, на тридцать восьмой день моего необычного поста, приступил ко мне сатана. Иисус постился сорок дней. Как это ты, юн раб Его, хочешь сотворить больше своего Господина? Ты хочешь сказать, что можешь выдержать пост дольше Иисуса? Желаешь превзойти Своего учителя. Тотчас мрак окутал мое сердце. Никогда еще я не был в таком отчаянии. Во мне происходила страшная духовная борьба. Словно тысячи демонов напали на меня со всех сторон. Разочарование и безнадежность воцарились в моей душе. Я настолько ослаб физически и умственно, что подумывал о самоубийстве. Я молчал так долго, что, пытаясь помолиться вслух, смог только слабо прошептать. И тогда я спросил, «Господи, что мне делать?» Господь молчал, но я знал, что Он наблюдает за мной. Я спросил, «Господи Иисус!» Неужели ты допустишь, чтобы меня убили? Умоляю тебя, прими мой дух. После долгой ночи духовной борьбы я вновь предстал перед Господом. Он же сказал мне, «Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Об этом сказано в книге «Откровений», 3 глава, 8 стих. Когда я услышал эти слова, сердце мое наполнилось радостью. Я почувствовал себя как мальчишка, которого отец защитил от хулиганов. «Да, Господи, Ты знаешь мои обстоятельства!» — воскликнул я. Голос Божий подействовал на меня, как гром небесный. Я не мог удержаться от слез. И в этот момент мне было чудесное видение. Я увидел перед собой длинный ряд помещений, металлические двери которых открывались одна за другой. Множество людей из разных народов и племен в праздничных одеяниях вместе поклонялись Богу. Сердце мое наполнилось светом и силой. Бог даровал мне дух радости. В своем видении я громко пел Господу. Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе естьм. Псалом 145, 2 стих. Видение продолжалось, и передо мной, как вспышка, прошла вся моя жизнь с малых лет. Как будто бы приподнялся занавес, и мне дали ясно увидеть, как от самого рождения Бог призвал меня к себе. Тут, в моем видении, я воскликнул. Господи! У меня нет никакой возможности выйти отсюда, чтобы благовествовать. Если ты, например, сейчас отворишь ворота этой тюрьмы, я так ослаб, что не сумею даже выползти из дверей. Но Господь явил мне свое желание через два текста из Писания, на которые я прежде не обращал особого внимания. Ибо дары и призвание Божье не приложны. Это текст из послания к римлянам, 11 глава, 29 стих. А также Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, поскольку Я к Отцу моему иду. Евангелие от Иоанна. 14 глава, 12 стих. Бог избавил меня от боли в сердце и рассеял мрак в моей душе. Подобно потокам живой воды, дух радости излился в мое сердце. Я чувствовал, что прошел долиной смертной тени, но Господь укрепил меня. Я продолжал поститься. Сатана же неустанно подбрасывал мне свои мысли. Он спрашивал меня, «Кто же позаботится о твоем семействе, когда ты умрешь? Где твой Бог? Он оставил тебя умирать одного?» Чтобы противодействовать этим нападкам, я размышлял о Слове Божьем, например, над стихами из книги пророка Михея, 7 глава,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 Тогда он выведет меня на свет, и я увижу правду его. Свидетельство Делинь После того, как арестовали моего мужа, нашлось много братьев и сестер, которые день изо дня помогали мне. Конечно, мне было тяжело и горестно сознавать, что мой муж находится в тюрьме, между тем, как я была беременна. Но верующие поддерживали меня, так что эти испытания не остались в моей памяти, как ужасно темная пора жизни. Неверующие в нашем селе не упускали возможности унизить меня но я не обращала на них внимания. Юна доставили из Вуяна в Наньян фургоном. В полицейском отделении его пытали в течение восьми месяцев. Во всех сообщениях, которые мы получали оттуда, указывалось, что его приговорят либо к высшей мере наказания, либо к пожизненному заключению. Даже родной брат Юна считал, что тот совершил серьезные преступления и его казнят. Верующие за пределами тюрьмы слышали, что Юн терпел ужасное страдания, проявляя решительное, непоколебимое доверие Господу. Люди, посещавшие родственников в тюрьме, сообщали о каком-то заключенном чудотворце, который обходился без еды и питья, много времени. Весь город говорил об этом чуде. Тысячи христиан домашних церквей не уставали день и ночь поститься и молиться за моего мужа. Тем временем церкви численно возрастали. Удивительные чудеса и знамения происходили постоянно, так что люди приобщались к телу Христову десятками тысяч. Сатана пытался соблазнить меня через моих родственников. Однажды к нам в дом пришла жена моего старшего брата, и стала советовать мне развестись с Юном и подыскать себе другого мужа, пока я еще молода. Меня заставляли развестись с ним и другие, убежденные в том, что его так или иначе лишат жизни. Я отказывалась. Слушать их. Жены многих китайских проповедников бросали мужей, когда те ради Евангелия попадали за решетку. Один брат по имени Ли был приговорен к большому сроку тюремного заключения. Не успели прочитать приговор в зале суда, как встала его жена и воскликнула. «Я развожусь с этим человеком!» «Мне вовсе не хотелось походить на нее».